Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как можно реализовать вот такую светодиодную подсветку в напольном плинтусе, какие материалы и инструменты нам для этого понадобятся. Поехали! Чтобы реализовать нам эту идею, нам понадобился плинтус. У нас в проекте был пририсован вот такой простой, без выемок, значит, гладкий плинтус. Дальше мы приобрели рассеиватель под светодиодную ленту. Он идет иногда в комплекте с алюминиевым профилем, значит. Это как накладной профиль использовать можно, так и в стройку. А иногда продается рассеиватель отдельно. Мы нашли магазин, это город Тюмень, да, где у нас рассеиватели продаются отдельно. Вот. Дальше, значит, нам из инструментов понадобилась фреза, шуруповерт, нож, линейка и карандаш. Все, мы сделали пару упоров вот таким вот образом. Сейчас буду наглядно показывать сразу же. Все, упор готов. Значит, дальше просто э, мы взяли фрезу на 12 мм. Она как раз вот в ширину вот этого получается рассеивать или идет. Таким образом, чтобы он вставился и защелкнулся. Не чтобы болтался, а чтобы вот именно защелкнулся. Дальше мы берем, получается, наш фрезер и опускаем его на глубину примерно 6 мм. Чтобы плинтус полностью насквозь не пройти. но и в то же время, чтобы у нас вставка стала четкой. Все, фиксируем. Значит, кому важно, тот вымеряет центр а, плинтуса, соответственно, ну, делается разметка. Я сейчас наглядно, просто чтобы не удлинять этот ролик, покажу, как это по факту происходит. Вставляем фрезу. вставляем фрезу фрезером прошлись вот у нас идеально ровный получился канал вот такой вот. то есть его не надо вышкуривать не надо с ним ничего придумывать мы берем просто рассеиватель и в него вот таким вот образом просто вставляем Все. Придумывать, выдумывать ничего не надо. Наш плинтус с подсветкой готов. Сюда важно заложить светодиодную ленту, рассчитать для нее драйвер по ватности, да, чтобы она у вас не вышла из строя, и чтобы трансформатор не вышел из строя. Ну и, соответственно, покрасить этот плинтус. Все элементарно и просто, как я и говорил. На одном из объектов мы реализовали задумку наших дизайнеров. И подключили это все на датчик движения, который находится в коридоре, в проходной зоне, для того, чтобы можно было комфортно пользоваться освещением при входе, при выходе из квартиры, входе и выходе из ванной, а также детской и спальной комнаты. Работает это по такому принципу. Вот так вот все просто. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Если так, то ставьте палец кверху.